памяти Вадим да. Теперь тяжелой петь, потому что, я же говорю, вот эти... Если имеется сюда виду, опять летим на задание память Вадим Бурави, да -да -да -да. то это вот я писал на боевых листках использованных. Новогоднюю ночь в эскадрили где служил Вадим. Погиб, кстати, мне с ним и Виталий Балабанов, командир эскадрилле моего. Вот тогда еще никто не хотел умирать, поэтому такая петь, Как бы не хотел бы Вот опять летим мы на задание, режут небо кромки лопастей, А внизу земля Афганистания Разбеглась в квадратиках полей. А внизу земля Афганистания Разбеглась в квадратиках полей. Но не верь в спокойствие ты вечное,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 нам не всем ракеты, алые светя, Право на посадку и на жизнь. Нам не всем ракеты, алые высветят, Право на посадку и на жизнь. И к чему гаданья и пророчество? И о прошлом тоже не жалей. Не спастись порой от одиночества,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 и опять страна Афганистания, разбеглась в квадратиках полей. Я думаю, про Бури, даже она тоже длинная. О том, как мы поборотались, вы где вам? Нашлись в расчетах. Их было пятьсот, а не двести, как нам сообщали. В кишлаке Фаргамуч, весь второй батальон Пулеметы-метухи зажали, Отсекли батареи огнем РПГ, Два из них подорвались на минах, Залегли наши роды, припали к земле И осколки присали на спинах. Слева-справа здесь сто, Черт их всех разберет, уже нету такой заварухи. Из мечети вдоль улицы бьет пулемет И визжат озверевшие духи. Время 20.00, надо что-то решать, Скорость ночь наши шансы урежут. Без колес и брони нам кольцо не прорвать, А они нас уже не поддержат. Страха не было, только безумная злость И расчет на везение любое. Я потом же думал, а если пришлось, Затыкать пулемет тот собою, Да, наверное, я смог, а шале от доски, если смерть так уж лучше с почетом, Только вдруг душей полетел от реки, Так знакомый напев вертолета, А мы не знали, вертушки на базу ушли За высокие горные гряды. По какому приказу вернулись они, а да еще перед самым закатом? Дальше все как по нотам, сорвался эфир, Баритоном как комбата, И взметнулся разборотый нурсами мир, И в атаку поднялись ребята, было время, И был ослепительный час, все написано в правках и сводках, И старлей вертолетчик, что вытащил нас, Оказался моим одногодком, А еще москвичу, кругла же земля, Обратаемся что ли, ей Богу, Два осколка засела в руке у меня, А его угораздило в ногу. Мы по капельке спирта смеш... по капельке крови смешали в стакан и добавили спирта с водою. А начальник разведки, святой капитан, был при этом при всем гомодою. Этот Никим покажется вам издали, Мол, с ума что ли там посходили? А мы вот традиции сами слагали свои. Жаль, что нынче они позабыли. И мы потом не один еще прожили бой. Все мы жили в Майами в Афгане. Я в апреле в Россию вернулся живой. Он сгорел в сентябре под оксами. На гранитной плите. Между цифр тире и слова, дополняя задания. Я сюда каждый год прихожу в сентябре, Побратимым моим на свидание Вот так теперь и живу, не боясь ничего Может быть за себя, может быть за него, может быть за себя, может быть...